Обыкновенная, полезная, ароматная трава. Собираем душицу. Солнечный день, и мы с соседями поехали за травой. С июня по сентябрь розовато-лиловые цветы душицы обыкновенные радуют поклонников полевых и лесных букетов. Золотая пора для травников и ценителей хорошего ароматного чая. Душицу издавна используют для заварки, которая приобретает множество полезных свойств. Это растение признано лекарственным. Душица обожает селиться на солнечных лесных полянках, на холмах и открытых лугах-суходолах. Душица обыкновенная входит в состав аптечных сборов. Душица мощная, природная, успокаивающая, Чай и отвары из нее легко справляются с тревожностью, нервозностью и плохим настроением, бессонницей. Настой душицы в сочетании со зверобоем и базиликом спасает при обострении гастритов, нарушениях пищеварения, слабом тонусе кишечника. Людям с застоем в желчном пузыре очень полезна часть душицы, так как это растение облегчает желчевое деление. Настойная душица... Принятое незадолго до еды усиливает аппетит и помогает в усвоении пищи. Регулирует кислотность желудка. В народной медицине душица обыкновенной спасается при высоком давлении, поскольку трава обладает мочегонным действием. Полоскание настоем душицы обыкновенным облегчается боль в горле, уменьшается воспалительный процесс в миндалинах при ангине. Целебное растение идет вход при домашнем лечении бронхита, кашля, астмы. Душица является очень хорошим отхаркивающим средством. Душица ⁇ это популярная пряность под синонимом орегана, входящая в состав многих смесей специй для приготовления мяса, курицы, рыбы и других блюд. Чтобы чаевничать с пользой для здоровья, душицу рекомендуют заваривать вместе с другими растениями – земляникой, ежевикой, мятой. Ароматные листочки часто добавляют в алкогольные напитки домашнего приготовления, а проще сказать – самогон. Мы набрали лиловые букеты душицы, будем пить ароматный чай и вспоминать солнечные летние деньги.